Так, сегодня будем рассматривать аккаунт. Купленный за 279 рублей. Обещают нам вещей от 20 вещей в CSGO. Так, здесь у нас почта с паролем и логин на Steam. Пароль надо будет сбрасывать. Так, пароль мы сбросили. Так, ну на первый взгляд аккаунт такой дешевенький, потому что у нас нету здесь ни, ни вообще ни копейки. Так, смотрим, что у нас дальше, игры. Игр тоже в принципе мало, попадались нам по 20-30 недешевых игр, некоторые аккаунты. Ну и на инвентарь рассчитывать не будем тогда. Ну, здесь вот, начинаем будет Desert, 30-40 рублей стоит FAMAS, ну, все это дешевые вещи. Это 36 рублей стоит EPS, такс 7 рублей стоит, так, разные кейсы есть, 40 рублей стоит кислотный ингредиент, 6 рублей, 13, 16, 56 грифом. Так. Ну, остальное все тут вроде бы. 22 рубля и все. А вот еще страничка есть. Ну, вот Здесь мало вещей. Ну, а этот аккаунт нас ничем не порадовал. Кстати, можете его забрать себе. Логин, пароль, почта вы видели. Кто первый его себе заберет, того вы и будете. Пользуйтесь. Всем удачи. Будем рассматривать следующий аккаунт в следующем видео. Все, всем удачи.